И всем привет, с вами я Митцерквиста И сегодня мы играем в Майнкрафт На версии 1.8.3 И я буду проходить карту Которая так-то скриншотом очень понравилась По сюжету Ну это Сюжет Как сказать-то Банальный Выпал самолет в пустыне Да вроде бы не в обычной пустыне А в... На какой-то чужой планете, на Марсе или где-то так. Примерно. Last Давайте. Ладно. Это. Я все потом переведу, может быть. Так, так, надо идти. Ой, надо закрыть. Так, надо закрыть меня так иди сюда Фу, так я успел иди тыква ну это, а я связан хвостик с этим, да. А, я хочу сказать, если я не я забыл, говорил нет. Короче, у меня лицензированный аккаунт, не пират, потому что а, скины оставлю сам, только не могу изменить ник, план того, что я его ставил давно-давно, я его больше не изменял, и не могу это сделать. Если кто знает, как это сделать, напишите в комментарии. Вот, ну к сайту minecraft.net есть доступ. Так. так, смотрите, температура ноль пока что. Надо, думаю, смотреть местность. Воды тоже забрать. Что это? Кость. Эм. Ладно. Ладно, так. Иди отсюда книжка. Если честно, я вообще ничего не читал. Надо, наверное, просто смотреть это. Так. Нет. А, то бишь мы пьем, у нас нету температуры. И пополняется одна штука. Нам надо по-быстренько сбегать, найти воды. Так. Я вроде тут нигде воду не вижу, так что мы сейчас не, никак не сможем бегать. Они еще как-то сделали такую текстурку. Ладно, я вообще блогею вот это. Так, температура 1. Либо это в атмосфере, либо это в моем скафандре. Если я попью воды, становится лучше. Так, вижу какой-то домик. Надеюсь, в нем есть кое-что. Вода и, и тому подобие. Если тут воды нет, то мы облечены. Так, картошка. Картофан. Йо нет. Так. Не понял. Так, тут умер житель. Походу это мы не на другой планете. Ладно а почему я не могу набрать воды? она что испорчена или что? давайте сломаем, мне просто не интересно что это такое ладно, то бишь, это не знаю что выпало, но у меня ничего не выпало я просто играл на старых версиях, как и все, 1.5.2 допустим, да? вот, играю иногда на лицензированных серверах, айпиксель и тому подобие так, опять. Нам надо очень это быстро найти воду. Потому что там это я сломал, там ничего не выпало. Ладно. Так. Интересно, куда пойти-то, чтобы найти воду? Ты без воды на худо будет. Так. Да, вроде пусто. А там наш корабль. Так, давайте дойдем до на корабля. <coughs> Надо, я думаю, еще раз обломки посмотреть от корабля. Потому что это обломки. Я думаю, что его еще можно починить. Не знаю. Если они такое вот сделали. То я не удивлюсь, если его и починить можно. Ладно, я первый раз такую карту прохожу. Только смотрел там, что типа не э, ван ванильный мод. Так, это мы давайте зайдем на мой. Сейчас. Я хочу закрыть, так, пожарные всякие коммуникатор брать не будем или возьмем давайте воды еще со стейком что куда давайте сюда поставим так вы если вы помните где-то под обломком я находил типа такой шоколадки что-то давайте может ее надо оставить туда и что так стейк я очень хочу есть, а что ты мне пойдешь на службу? Где же он? Ай, шоколадка. Вот она. Ой, кварц. А, а такое? А, это достижение что? Ли? Так, что то я думаю, что нет. ничего такого хорошего нет. Честно говоря, я играю без их сурпаков. Без всяких таких таких. Можно садиться. Ой. Короче, молодцы. Молодцы. Сказать нечего. Вроде когда я его кварца взял, да? Там я какую-то фигню выбросил. Ладно. Так. Надо смотреться еще. И это тоже. Так, давайте уберем пузырьки вот сюда. Я думаю, что нам надо взять вот этим ведром воду что-то сделать да так не прыгай давайте что-то там интересненькое только что я помню у нас больше 25 заданий вроде где-то так примерно сказали так сундук сундук это что типа черепа и что это так, давайте сейчас посмотрим на следу, как он выглядит. О, еда. Прям ждали нас. Так. У нас последнее... Это последний позорек с водой. Так что... Мы должны это все сделать по-быстренькому. Ну, и если мы найдем врагов, то им не поздороваться. Сейчас лазер. Давайте выстрелим один раз. Вау. Вау-вау. Тром может подавать? А, понятно. Угу. Подождите. Так, я хотел посмотреть мирную, Нет, а тут нормально стоит. Так что она прям этим замком. Давайте их подождем, что-то полупим давайте а я остальную запись короче я тут прождал выше 10 минут а все? <сёк> так на не надо думаю далеко от корабля отходить это будет очень плохо вот помимо, я сейчас иду да у меня температура повышается это, то бишь нельзя далеко отходить что интересно интересно думаю я разделю Э, Все, эту карту на две части, на три может. Так, мне там что-то показалось или там что-то есть? Да, там что-то есть. Что это за руда? Так, потушим но ну, очень интересно очень. Ладно, так пошлите. Я думаю, мы там что-то интересное тоже у нас еще дома найдем. Найдем, может быть крафта, ну такое ничего. Это Там есть такой стол, если его не... ну, вы наверное заметили, я на него не тыркал ни разу. Что давайте пойдем пойдемте. Да. Так. Блин, бегать нельзя вообще фигово вот так-то. А вот почему обратно закрыть нельзя? Вот, вот, хочу обратно закрыть себе шлем надеть. Так. Я вообще плохо в английском шаре. Ну вот я не знаю, зачем мне эта шоколадка нужна. Вот найдешь ты ее ешь. Я не знаю. Крафт мол. Нет, вроде. И что-то нет. Рестарфанкцию. Уже? Откуда у нас? Так, может, мы должны выра это, выращивать... Там не знаю, что выращивать. Может, мы должны что-то вырастить? Вырастить? или нет? И все стороны. Так, походу я что-то это понял у нас куда-то делся это кварц вот походу он ушел на красном модели. да. вот мне его вот просто интересно вот что это за дырочка если кто знает вот там же внутри пусто да пусто. ну ладно я думаю продолжу следующую серию Мы... так у нас еще вода была или нам опять что-то дали. А, ладно. Давайте я на этом правду закончу. Если вы впервые на данном канале, подпишитесь, э, поставьте лайк. Пожалуйста, подскажите, если вы играли в эту карту или прошли ее. Это разница не имеет. Так. Вот то, пожалуйста, напишите, зачем, какие крафты, точнее, модули есть, это все. Вот. Я, мне будет интересно почитать ваши комментарии. Ладно. До скорых встреч. Всем. Бай-бай.